Для того, чтобы восстановить экопластиковый фитинг я взял сверлышко по дереву. Только не на 28, это для образца. А на 20. И заточил его вот таким образом. В итоге она получилась шириной 19 миллиметров и сейчас попробуем высверлить фитинг все, готово теперь надо пробовать будет запаять